Всем добрый день сегодня мы будем смотреть на обзор популярных методов оценки и тем кто забыл как меня зовут максим начале представлял виталий хмелюк бизнес аналитик компании tqm systems итак мой доклад разбит на четыре основных блока первое это краткий обзор по собственно институту и по бабоку потом посмотрим на краткий обзор популярных техник, а также посмотрим, что мы используем в своей практике. Ну, естественно, у нас будут какие-то выводы и дополнительные материалы. Итак, начнем с аббревиатуры IIBA, что она означает. Дословный перевод – это International Institute of Business Analysis. Это некоммерческая профессиональная ассоциация, которая была создана для развития и продвижения дисциплины бизнес-анализа. Институт помогает бизнес-аналитикам развивать свои навыки, предоставляя доступ к соответствующему контенту Бабок. Бабок. первая версия, которого была издана еще в 2006 году, и сейчас есть уже третья версия. О чем сейчас, собственно говоря, говорит версионность? Версионность говорит о том, что этот стандарт является динамическим, и он постоянно развивается под новые стандарты. Данный институт также проводит сертификацию бизнес-аналитиков. Как, кстати, дополняется БОБОК и как выходят новые версии. Эксперты института фиксируют новые наработки, и новые методики, в итоге обсуждают их с профессиональным сообществом и успешные методики фиксируются, ошибочные отсеиваются. Бобок выделяет шесть степеней в работе бизнес-аналитика. Это решение, контекст, ценности, заинтересованные стороны, потребности и изменения. В своей работе бизнес-аналитик всегда должен задаваться вопросом, какие решения мы вносим, в каком контексте находят решение, что ценно для заинтересованных сторон какие заинтересованные стороны вовлечены, какие потребности мы внедряем, а также какие изменения мы вносим. Наряду с осмыслением данных вопросов перед бизнес-аналитиком стоит задача внедрения изменений. Именно с этой точки зрения мы и рассмотрим один из основных пунктов estimates. Итак, на данном слайде представлены все популярные методы оценки. Важно понимать, что данных методов их огромное множество. И рассмотреть все мы не сможем. Мы будем смотреть только те, которые более подробно. Те, только те, которые выделены на слайде. В первую очередь, потому что данные методики мы используем у себя, и они нам более ближе. Так, перейдем к одному из самых таких популярных и известных трендов сейчас это оценивание в стори-поинтах. Кто-то знает, э, слышал про стори-поинты? Ну не сильно много, да? <laughs> судя по всему. Итак, тогда попытаюсь рассказать более подробней. Стори-поинты это такой некий артефакт, который входит в Framework Scrum, методологии Agile. Как это работает? StoryPoint – это некая абстрактная величина. И очень важно на этапе планирования, чтобы все, кто участвует в планировании, обычно это разработчики, чтобы все одинаково понимали значение одного StoryPoint. Я в своей практике обычно привожу такой пример для разработчиков. Представим, что есть у нас задача вырыть яму определенного размера и определенной глубины. И есть три участника. Это девочка с лопаткой, мужчина с лопатой и экскаватор. Естественно, все эти три участника выруют яму за абсолютно разный период времени. Но при этом, если у всех спросить, как вы можете оценить данную задачу, то все могут сойтись на какой-то одной абстрактной величине, один point. Понимая, что такое story point, и производится процесс планирования. Мы посмотрим один из примеров на следующем слайде. Производится процесс планирования. В результате мы имеем бэклог продукта, который обычно состоит из так называемых User Stories – это пользовательские истории, которые собраны в результате опроса заказчиков либо заинтересованных лиц. Это достаточно поверхностный опрос, и выглядит он в следующем формате. Ну, например, например, например, в одном StoryPoint должен быть ответ на три вопроса – кто, зачем и почему. К примеру, там, я, пользователь системы, должен иметь доступ для сброса пароля для того, чтобы повторно зайти в систему. То есть это пример э, какой-то одной задачи, которую, которая будет даваться для оценки разработчикам. Важно понимать, что задачи описаны абстрактно и на высоком уровне. Скром, э, и поинты, они ну, не предполагаются… Введение как документации в целом, она в лучшем случае может вестись в процессе работы, в процессе спринтов. Либо вообще не вестись. То есть эти методы, они более популярны и более подходят, когда нет четких границы понимания проекта. Нет фиксированных сроков. И требования зафиксированы достаточно на поверхностном уровне. Итак, понимая… Размер бэклога после оценки. Мы уже можем строить какие-то планы, набирать задачи в спринты. Также вопрос, кто-то слышал такое понятие, как спринт или итерации? Я вкратце расскажу. Спринт – это величина от 1 до 4 недель. Вот на схеме она тут обозначена. От 1 до 4 недель – Тут уже каждая команда выбирает для себя, кто, кому как удобнее. Кто-то работает по двум неделям классических, кто-то по четырем. Но основная суть спринта заключается в том, что на выходе, чуть-чуть назад, в спринт набирается какое-то определенное количество задач, чтобы команда успела их выполнить, ну, скажем, например, за две недели. В результате этих задач заинтересованное лицо должно получить какой-то готовый функционал, ну скажем же, там на, на тестовой системе. После завершения спринта проводятся там определенные тоже артефакты, которые есть в скраме, это и ретроспективы, и анализ того, что было хорошо, что плохо. То есть Этот процесс, он от первого спринта к дальнейшему, он предполагает улучшение. То есть первый спринт он может быть абсолютно провальным, но проведя анализ, команды должны прогрессировать. Минус этого всего в чем заключается? В том, что за счет поверхностного описания задач мы можем получить на выходе огромное количество ошибок. То есть это тоже важно понимать. И клиент должен быть к этому готов. В лучшем случае ошибки будут исправляться в процессе спринтов самими, самими же разработчиками. Из плюсов это очень быстрый переход к разработке, потому что э, данные методики, они не предполагают ведение документации, предполагают максимально быстрый переход непосредственно к процессу разработки. Итак, на примере мы посмотрим на покер-планирование. Это один из методов, как оценить задачи и собрать максимум информации непосредственно от разработчиков, от команды, которая будет вести работу над проектом. Обычно Scrum предполагает наличие некого персонажа так, под названием Scrum-мастер, который будет проводить как и ретроспективы, так и сессии планирования, так и набирать задачи в спринты данный участник готовит список вопросов навстречу. Опять же, таки вот вернемся к тому, что я ранее говорил. Список вопросов – это обычно пользовательские истории, user stories. Каждому участнику раздаются карты, которые выглядят как… Ну, похоже это на принцип Fibonacci, где… Ну вот, например, 1 плюс 2 равно 3, 2 плюс 3 равно 5 и так далее. Почему похоже? Потому что здесь уже там, значения очень отличаются. Там нет нуля, полтора, сто. Те карты они могут быть абсолютно разные, и это просто как один из примеров. У каждого участника есть данные карты. Ведущий задает <coughs> вопрос. Все разработчики думают, какую оценку дать этой задаче, и в итоге ложат карты рубашкой вниз. После того, как все проголосовали, все открывают карты, и участник с наименьшей оценкой и с наибольшей оценкой должен как-то аргументировать, почему он так проголосовал. В итоге этого всего происходят дискуссии обсуждения. Ведущий должен Важные интересные моменты, которые были упущены, потому что описание в user stories оно достаточно поверхностное, я должен эти моменты фиксировать. В итоге, возможно, они переродятся в какие-то задачи. В итоге обсуждения команда должна прийти к какому-то одному единственному знаменателю, то есть какой-то одной оценке. Например, какая-то задача была оцен оценена в, там, скажем, 5 сторипоинтов. Перейдем к следующему. Методу – это прогнозирование в методике Kanban. Вкратце о термине и откуда, откуда он к нам вообще пришел. Kan – это означает, видимо, визуальный. Ban – это означает карточка либо доска. Данная методика работает в производственной системе автомобилей Toyota. Все наверняка слышали о таких автомобилях, как это у них работает на заводе. Итак, представим, что вы ставите двери на автомобиле Toyota Corolla. Подходит какой-то определенный момент, когда у вас остается 5 дверей. Вы понимаете, что скоро они у вас закончатся. Вы берете карточку Kanban, пишете заказ на еще 10 дверей и отдаете ее в соответствующий отдел. Так как вы ставите эти двери, вы знаете, сколько времени необходимо на производство этих дверей. И именно к тому моменту, когда у вас двери заканчиваются, вам приходят изделия из следующих 10 дверей, и вы продолжаете работу над установкой. Представим себе, что такая система работает на всем производстве и на всем заводе. То есть нет складов, где детали валяются месяцами и никто не понимает, когда они там будут устанавливаться. Система гибкая и подстраивается под изменения. Например, если в какой-то момент времени деталей необходимо, чтобы деталей стало больше, система подстроится под текущие реалии. Итак, в данных методиках присутствует следующее. Диаграмма, которая, диаграмма рассеивания временного цикла, которая изображена на слайде. Что это за точки? Точки – это задачи. Задачи, которые выполнила какая-то определенная команда за какой-то определенный отрезок времени. Можем видеть, что какие-то точки выше, какие-то ниже. Это усилия, которые необход... были затрачены для реализации задачи. Итак, что нам это дает? Мы понимаем в итоге, имея исторические данные о работе команды, мы понимаем, как наша команда будет работать в будущем. Для этого используются различные методики, например, симуляция Монте-Карло, где рассчитываются на основе вероятностей э, работы команды в будущем, а также показатель, который выделен на слайде в виде формулы, э, working process, который, э, который получается путем умножения пропускной способности на время цикла. Э, что нам дает этот показатель? Мы должны стремиться к уменьшению этого показателя, чтобы у нас не было такого, что задачи выполняют чтобы сократить одновременно выполнение задач. В каких э, случаях данная методика будет полезна? Данная методика более полезна для тех команд, которые ведут э, либо разработку, либо разработку и поддержку одновременно некого функционала. Э, данная методика также предполагает минимальные затраты времени на прогнозирование и планирование. Ну, естественно, на выходе мы получим достаточно абстрактные результаты, которые чаще всего и не сбываются. Э -э -э стоит также отметить, что с точки зрения Lean практик усилия стоит э прилагать только к тем задачам, которые важны заказчику именно сейчас. В этом и суть канбана заключается, потому что задачи должны браться в работу только те, которые нужны именно сейчас. Итак, перейдем дальше к следующему слайду. На этом слайде трехточечная оценка, которая, которую мы используем уже в своей практике. В PMBOOK данная оценка называется PERT, она достаточно старая и очень много лет. Как она работает? Представим, что у нас есть некоторые абстрактные величины, например, задача, либо какой-то функциональный блок, либо проект в целом. Мы оцениваем по трем точкам. Это минимальное значение, это значение, меньше которого в принципе невозможно сделать задачу. Среднее значение, это значение, значение которое чувствует эксперт. И также максимальное значение, это значение с учетом всех рисков, выше которого выполнение данной задачи не должно выйти. Итак, имея три этих точки, мы получаем какой-то некий диапазон. Мы считаем в своей практике, что клиенту необходимо показывать все эти три значения. Но, естественно, может, клиент может потребовать какую-то фиксированную ставку, получить которую мы можем путем вычисления по формуле, которая представлена на слайде. Это минимальное значение, плюс 4 средних, плюс максимальное, и все это делится на 6. Важно понимать, что итоговое значение в результате этой формулы, оно будет где-то чуть выше, чем оценил эксперт в среднем. Итак, ну, более подробней вы можете посмотреть об этой оценке на нашем канале. Там есть отдельное видео, достаточно длинное, с Максимом Зосимом и Евгением Осьмаком, которые более подробнее рассказывают о данной методике. Следующий слайд – это методика по функциональным точкам. В методологиях тут больше подходит название «эксперт джаджмент». Но у нас это называется именно методика по функциональным точкам. Значит, мы понимаем, что каждая задача должна пройти определенные циклы. Это как формирование FTTZ, так и разработка бизнес-требований, так и тестирование, имплементация, то есть обучение пользователей, всяческие инструкции. И весь этот процесс требует некого администрирования. Также, соответственно, все функциональные точки делятся на три критерия. Это простые, это задачи, которые не должны занять в своей работе больше дня. Средние – это около недели, не больше недели. И сложные – месяц. Важно понимать, что… Вот, например, для сложных там не больше месяца. Это ну, не означает, что это не больше месяца. Это может быть и два месяца. Для выполнения данных задач, простых, средних, сложных, нужны, соответственно, разные специалисты. Для простых это обычно June+, для средних Middle+, и для сложных Senior+. Соответственно, у разных специалистов разные грейды и… В итоге мы имеем разные коэффициенты для разных рейдов сотрудников, которые перемножаются на функциональные точки, и в итоге мы имеем какой-то фиксированный бюджет. Следующий слайд – это оценка по команде, которая формируется следующим образом. Представим, что у нас есть проект, и мы оцен, должны, должны разместить, кто будет из каких специалистов на данном проекте, в данном проекте участвовать. Это как и аналитики могут быть, так и тестировщики, так и разработчики разных, абсолютно разных э, грейдов. Также указывается здесь, вот, соответственно, грейд специалиста, количество месяцев и процент участия на проекте. В итоге эти значения умножаются, мы тоже также получаем некий бюджет в, в своей работе я хочу выделить следующие блоки важно понимать что методика огромное множество мы сейчас рассматривали те методики которые нам ближе потому что мы их используем в своей работе например у нас есть проекты и для скрама, и для канбана, но это у нас не ежедневные проекты, но поэтому мы их рассматриваем. Самые такие фокусные проекты, это, э, самые фокусные оценки – это Team Estimation, экспертная оценка, трехточечная оценка. Они выделены на слайде. Данная диаграмма показывает э, расчет затраченных усилий и какое, какое, какую мы точность получим на выходе. То есть для трехточечной оценки, например, которая я озвучивал выше, необходимо затратить очень большое количество усилий. но ну и на выходе мы получим очень, очень такую хорошую, хорошую, хорошую точность. Для оценки по команде, например, вот Максим может сделать оценку там, по команде там, за полчаса, но точность будет гораздо в разы ниже. Следующий слайд – это сводное значение трех э, оценок которые были озвучены в результате э, мы получаем три некие точки э, чтобы вычислить значение среднее значение мы строим бисектрисы и получаем в итоге месяцы и деньги вот ну это такой оптимистичный прогноз когда все пошло хорошо э, могут быть такие случаи когда например Оценка, ну скажем, оценка PM по функциональным точкам находится где-то здесь. О чем это говорит? Команда должна задаться вопросом, почему так произошло. Возможно, кто-то не оценил все грани и риски проекта. Либо у кого-то, возможно, нет вообще полного понимания, о чем проект. В результате этого всего необходимо провести встречи, значения усредняются, опять же такие перемножаются и вычисляется новое значение. Итак, вкратце к завершению хочу добавить от себя то, что нет каких-то универсальных методик. То есть, вот, например, трехточечная оценка она не подойдет всегда под все случаи жизни. Это важно понимать. Разные методики вы должны использовать под разные ситуации. Понимая, какие у вас входящие данные, то есть насколько у вас детализировано описано в ТТЗ, понимая, какие бюджеты, какие сроки, графики, вы должны выбирать именно тот вариант, который вам будет больше подходить. Все, всем спасибо. спасибо.